Всем привет! Сегодня я решил подсушить курицу с овощами, да с картошечкой. Курица у меня домашняя, специально покупал. Я думаю, должно получиться максимально вкусно. С курицы я снял филе, потому что у меня курица бролер, весом около 4 килограмм. Если с костями, будет очень много костей. Я срезал филе и буду обжаривать частями. Курицу только стал загружать в казан. Аромат стоит на весь дом домашней курицы. Пока у меня тушится мясо, я займусь нарезкой овощей и зелени. Морковь я буду нарезать соломкой. Мясо у меня обжарилось, я отправляю сюда лук. Лук обжарился, все, дальше я отправляю морковь. Овощи я нарезаю каждый раз по-разному, как мне захочется. Сегодня я захотел соломкой, нарезал соломкой. Завтра я захочу кубиком, буду нарезать кубиком. Морковь у меня обжарилась. Дальше я сюда отправляю свои любимые специи. Я отправляю сюда куркуму, паприку и смесь перцев. Итак, в казан я налил воды, сейчас как у меня зирвак закипит, я посолю и полчаса на медленном огне он у меня будет томиться. Так, вот у меня зирвак закипел, я добавляю соли, убавляю огонь на минимум, самый-самый минимум. Соли пока достаточно, все, через полчаса включимся. Пока у меня зервак томится, я нарежу оставшиеся овощи и почищу картофель. Вот смотрите вот так вот зервак у меня томился ровно полчаса все зирвак у меня готов продолжаем дальше приготовление с приготовления лагмана у меня остался кабачок чтобы его не выкидывать я его отправляю тоже сюда смотрите дальше я отправляю картофель картофель вот у меня Сильно крупный я порезал на куски, которые более-менее я его оставил целым. Я отправляю его сюда, не режу. Итак, все, картофель я загрузил. Картофель у меня будет вариться примерно полчаса. Ну, конечно, я буду его пробовать на готовность. Вот у меня картофель закипел. Так, все это. Ставлю поменьше огонь. Все, пусть у меня картошечка тушится. Буду за ней следить. На соль попробовал, соли нормально. Картофель у меня готов. Дальше я отправляю сюда помидоры. И болгарский перец. Так, ну вот помидоры, перец, потушится буквально 5 минут, и они будут готовы. Ну и последний штрих, конечно же, это натертый чеснок на мелкой терке и зелень. Друзья, только что попробовал свое вот это блюдо, что приготовил. Результат просто супер. Я такого результата не ожидал от себя. Первый раз я приготовил такое вкусное блюдо, красивое. Но это просто у меня нет слов. Попробуйте и вы приготовить. Спасибо за внимание. Всем пока.